Раздел заполняется для мероприятий по информатизации, направленных на создание и развитие информационных систем специальной и типовой деятельности. Для информационных систем типовой деятельности сведения о госуслугах заполняются только в случае, если система направлена на оказание госуслуг. Если система не направлена, то госуслуга не приводится, и сведения об этом вносятся в поле «Дополнительная информация» раздела «Общие сведения». Как заполнить поле? «Общедоступная информация» раздела «Общие сведения» в мероприятии по информатизации. Поле «Общедоступная информация» заполняется для информационных систем специальной типовой деятельности. В поле «Общедоступная информация» мероприятия указывается перечень видов общедоступной информации, сбор, хранение и размещение которой обеспечивается или планируется обеспечить объектом учета в форме открытых данных. Или приводится сведения о том, что система не осуществляет работу с общедоступной информацией. Виды общедоступной информации приведены в распоряжении Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года номер 1187 р Сведения, приведенные в поле «Общедоступная информация», должны подтверждаться документом или документами, приведенными в поле «Документ основания». Например, такими документами могут быть приказ по открытым данным, техническое задание или паспорт системы. Утилизация АРМ, серверов, принтеров, МФУ производится по двести сорок второму виду расходов к 242-му виду расходов относятся расходы, предусмотренные техническим заданием на вывод из эксплуатации вида обеспечения, например, в части работ, услуг по извлечению данных, запоминающих устройств списываемого оборудования, демонтажа потенциально востребованных запасных частей и тому подобное. Дальнейшие действия, не предусмотренные техническим заданием на вывод из эксплуатации, относятся к новому виду расходов. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту, либо воспользуйтесь формой обратной связи, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!